Нельзя останавливаться. Именно это делает коуча мастером. Каждый день изучать себя, устройства других людей, инструменты, технологии, наращивать мастерство коучинговой коммуникации. И если вы хотите усилить себя как коуча, привлечь большое количество клиентов, увеличить стоимость своих услуг, побыть в пространстве единомышленников, перейти на качественно новый виток своей практики коучинговой. Приглашаю вас на курс «Мастерство». Продвинутый курс для коучей. Мастерство. Приходите, буду рада. До скорой встречи.